Алло. Вот сейчас слышу нормально. Да. Пока. Ну, надеюсь, еще какое-то время компьютер ему продержится. Конечно же, не первый раз такие проблемы. Ну, угу. это еще не совершенство наших, кстати, медиа-систем. Пока. Они тоже совершенствуются потихонечку, но думаю, в дальнейшем это не будет таких проблем. Вот, в общем. Еще вот на эту тему вот это около 9. Чем интересна эта штука? Во-первых, это одновременно как бы площадка для размещения проектов. Кстати, там это мне опять это Валера, что на меня выходит по скайпу. Но я ему сейчас скажу, что я пока занят. Uh -huh. Ну, если он хочет присоединиться, пусть присоединяется. Но ну, я думаю, ему не интересно он сказал, что ему это не интересно. Ну, значит, да, очень Сейчас я Так а где он идт? Ну ладно, бокс. Я просто потом я ему перезвоню. Так. Вот. Угу. Mm -hmm. Этот квадрат, он предоставляет виртуальную машину, на которой установлен Linux. Вот. И э, дает, э, скажем так, вот этот вот пульт управления космическим кораблем. То есть.. Э, такой вот интерфейс для полностью полного управления этой машиной. Вот. В принципе, она делится всего лишь на там, ну если не считать всякие дополнительные вещи на тему совместного редактирования, mm -hmm. вот, то здесь всего три основных части. Это, собственно, э редактирование самого файла, да, то есть э исходный код, например, вот этого конкретного файлика, который слева. Вот я сейчас вы э выделю цепи которые chains uh, вот <coughs> а, и собственно файл, дерево файловой системы то есть здесь можно файлики создавать создавать там папки э, редактировать ну, и так далее то есть в принципе э, обычный проводник грубо говоря только <coughs> в виде дерева <coughs> вот ну и собственно вот здесь две консоли есть. Одна консоль отвечает за то, что в данный момент список обращений извне, из интернета к этой машине. Обновлю. Да. сейчас я воспею. И должно. Так а какие вот возможности вот это древо, которое вот слева находится? Там, что может, до бесконечности. Ты думаешь, она так на всю землю может каждый опираться начинает от земли? Или здесь придется как-то. Блок... Нет, здесь ограничение Допустим. чисто на жестком диске, да, то есть вот на виртуальной а -а -а. машине есть, у нас <связь>, 1 гигабайт. До тех пор, пока этого гигабайта нам хватает, вот, а мы, понятно, мы можем есть. с этими файлами делать все, что а хотим. Ограничение только по жестким дискам, да, здесь. Да, если нам. То есть, вот бесплатно 1 гигабайт, если нам надо больше то, естественно, это денег стоит. На этом они, собственно, и зарабатывают, что людям не хватает обычно где. То есть, если своя серверная система, допустим, внутри какой-то корпорации, да, она просто-напросто докупает жесткие диски, на да, по мере расширения там кооперативов подключений, каких-то корпораций. Ну, конечно, да. Корпорацию, и все, и, то есть у него, в принципе, нет ограничений. Мы, мы, в принципе, можем, да, как бы, вот, клаудеятельно и так пользоваться. там. Ну, допустим, вот какая-то главная корпорация, да, она вот это вот развивает внутри себя, да. Потом к ней присоединяется, там несколько оперативов, как вот говорил Валерий, да, ну, там, да. колхозов, да. И у каждого колхоза устанавливается тоже себя. Да, вот такая вот штука. У меня сейчас и запись как бы идет видео, и... Алло? Алло, да. Вот идет сейчас, говорю, и запись видео. Вот сейчас, я, если я пока с экрана включу, мне кажется, опять сейчас зависнет. Ну, и за видео Да, я, наверное, попробую сейчас вот так вот сделать. Сейчас я запущу трансляцию. Вот, и попробую через этот, через Twitch сейчас ссылку еще раз скину чтобы там можно было смотреть вот. пока наверное так вот попробовать потому что у меня уже была такая проблема с демонстрацией экрана скайпе вообще все зависает мне кажется они просто что-то они там поломали с этим скайпом очень как-то он сделан некачественно вот единственное что можно попробовать альтернативы из Skype, вот google Hangouts. нехай вы пробовали какой-нибудь такое? нет а у вас на google есть аккаунт а, на google есть на google есть сейчас наверно попробую там сделать сейчас видео встречу на google да. Не знаю, насколько это удобно. Ты можешь, ну, давай сейчас завершим немножко, чуть-чуть хватит, а потом как в следующий раз выйдем. <плодорожный> Потому что. Ну ладно, ну, тогда я опять попробую включить демонстрацию. Да. Надеюсь, оно в этот раз не зависит. Вот. В общем... А... На чем мы остановились? У нас есть дерево файловой системы, то есть все наши файлики, их имена и так далее, то есть папки а слева, консольки. Да, то... А справа, справа все действия, да, которые мы записываем программу. Справа это вот, собственно, текстовый файлик да, вот этот вот с JavaScript конкретно, да, то есть по сути это код. Вот то, что зелененьким, это комментарии, то есть они игнорируются, их не используют браузер для выполнения вот все что черным и всякими разными цветами вот таким да, цветом это активный код конкретно вот здесь вот а, вот это вот например это список а, элементов до да? а, элементами являются эти квадратики то есть здесь ну сколько в общем много а, по сути вот они вот на поле вот у нас Идет производство муки, внутри производства муки трактор, там тракторист, дизель, мельник, мельниц, мельник, мельник вот, и, собственно, мука. Вот. И следующий список это список связей между всем этим. Они идут по идентификаторам. Да, у каждого там у поля, например, идентификатор один. И вот, соответственно, есть связь от 1 до 3. По тройку смотрим это тракторист да и так далее то есть э, вот этих двух списков достаточно чтобы э, можно было получить такую визуализацию mm -hmm. Вот, ну и, собственно идея э, есть простая вот есть тут некий такой редактор э, json json это универсальная форма представления объектов в javascript по сути, объект — это всего, всего лишь набор свойств. У каждого свойства или атрибута да, есть название. Сейчас он загрузится, надеюсь. Да. Вот. И... А, вот есть какой-то программист, Джереми Дорн, да? Вот он сделал целый редактор для этого, вот, который выглядит вот так, вот такая вот серая штука с текстами полями, да? Но она позволяет универсально любой объект редактировать. То есть э, идея в чем? Сейчас попробовать за небольшое количество времени применить э, вот эту визуализацию редактирования объектов к, к нашим двум спискам если это сделать, то получится, что у нас в принципе редактирование станет возможным. Да, оно будет еще не графическим, но оно чисто технически будет доступно теперь каждому. То есть каждый сможет сделать некоторую правку и сможет хотя бы этот сайт использовать для визуализации, допустим, одной производственной цепочки или одной технологической карты. И потом, например, еще можно сделать так, чтобы можно было эту технологическую цепочку или карту вот одну такую, да, ее подредактировать и, например, сохранить себе на жесткий диск в виде файлика. Потом сюда опять на сайт зайти э и из файлика опять ее загрузить и опять продолжить на ней работу. Вот. Впоследствии э это уже будет не просто одна производственная цепочка, а целая база данных. То есть их можно будет сохранять на сервере но их тоже можно будет выгружать к себе, чтобы была как бы резервная копия. Mm -hmm. вот. Можно вообще это все вот весь как бы исходный код, он э, изначально доступен ну делали, то есть это практика, вот Creation Центр Концепт или Прототип Центр Распределения Ресурсов по русски. Э, вот он доступен на Гитхабе, это самый популярный репозиторий исходного кода, то есть почти все проекты с открытым исходным кодом и некоторые частные компании пользуются сейчас этим это по сути стандарт индустрии вот. и здесь как бы хранятся все изменения от этого исходного кода и можно отслеживать как он развивался а также получить самую последнюю версию и развернуть это все дело у себя на машине и например проводить mm. какие-то эксперименты а потом если эксперимент удачно там допустим произошел, то можно связаться уже с нами и нам предложить это сделать. Вот. Понятно. Как-то так. Вот. В процессе предыдущего моего исследования я попытался сделать вот что, из этих двух списков сделать некий отдельный объект выглядело это примерно вот так сейчас я скопирую вот так просто я делал не некоторые изменения пытался понять почему не работает вот Но теперь я знаю почему это не работает объект для чего делать чтобы потом отдельные... За целую вещь. пока оно отвиснет. А сейчас? Сейчас вот я вижу, как бы у меня процесс сейчас все вроде нормально. Сейчас, сейчас процессор на сто процентов загружен, то есть. А. Сейчас вот я пережду, пока он там думает. Не знаю, почему это происходит. но сейчас вот голос хорошо тебя слышно Сейчас угу. пока. периодически хрипы имеются. так ну тебя, конечно, Михаил, слышно всегда хорошо. То есть в этом плане... Угу. Как-то странно работает. Так, ну понятно. То есть ты берешь эти объекты, упаковываешь их в один а, ну объект вот все, То отлично. есть как бы их... Так. Минимализируешь, да? Ну да, вот, в общем, я их упаковал, да? А, так. Сейчас это просто называется дефолт-чайн или цепочка по умолчанию, если по-русски. То есть просто некий образец. Так, и надо теперь, сейчас я найду то место, где оно использовалось. Тут это дело вставлю. Да, конечно, странно это все. Сейчас вроде бы отвисло. Сейчас вроде слышно, да. да. Пока слышно. Ну, главное, что связь не обрывается. Так, значит, вот у нас где это было. Но пока можно дело удалить. Так, здесь каркасы Все эти комментарии не нужно, я пока тоже беру. Значит, у нас появился этот объект. Вот, есть, и в нем есть у нас. вот, то есть, элементы. А, вот единственное, что... из объекта uh, вот сейчас вот, uh, uh, вот если я наведу на этот uh, значок да он мне подсказывает что uh, example links is not defined то есть uh, этой переменной он нигде не вид он не нашел ее нету mm -hmm. вот, то есть он мне подсказывает где может быть возможная ошибка вот и, соответственно, я соответственно сейчас я подправлю так вот сделать то значок исчез, потому что он теперь понимает, То есть вот вверху значок тоже ошибки значит Вот еще выше из 520. не знает что такое D3, но у меня D3 из отдельного файлика потом подключается. То есть в этом плане. То есть конкретно в этом случае здесь все в порядке. Вот. Единственное, что, конечно, вот так, наверное, делать. Сейчас уже не получится, что в прошлый раз я э, выяснил, что так дело, э, раб, работать это не будет. Нам нужно это все дело скопировать. То есть. Э, сделать. Так, ну он допустим, сделаем чем копия это назову, то есть копия цепочки. Так, и вот здесь вот где-то в интернете я как раз видел способ, достаточно компактный, как скопировать, сделать полную копию объекта. Кстати, вот э, многие думают, что программирование такая вещь, что нужно много что-то знать и изучать. Mm -hmm. Тут дело в том, что, наоборот, э, надо знать, наверное, только английский язык, э, потому что я обычную информацию не запоминаю, я ее просто всегда нахожу в гугле. И mm -hmm. находится, вот, например, есть сервис, там, Stack Overflow mm -hmm. называется, да? Он позволяет э, людям задавать друг другу вопросы, например, о программировании. И часто получается так, что многие вопросы они повторяются. И получается, что его Если, конечно, не искать, то наплывают. Так, ну все. В общем, вот я использовал вот этот пример, который нашел в ответах. Ставил сюда, да? И у тебя. Да, ставил сюда. По идее, что мы сделали? Мы превращаем это, этот объект в строку, то есть в виде текста его в JSON превращаем. Mm. Ну, собственно, выглядит это как раз примерно вот, вот собственно, вот эта часть э, и есть, собственно, JSON, да? А, то есть это то, как именно синтаксически записывается объект. А вот эта вот часть, то есть var-default-chain def, равно, это уже, собственно, не, непосредственно конструкция языка программирования, где, которая гласит, что мы создаем Сейчас как я хочу попробовать посмотреть. Действительно. Ну, о, кстати, интересно. Заработало сворачивание здесь. Раньше что-то не замечал. Можно подвести мышку, свернуть вот эти все скобочки, и можно видеть, как бы, на, одном на один уровень абстракции, если спуститься в объект, да, то мы сразу видим, вот у него есть два свойства, собственно, элементы и связи. Вот. А внутри вот, квадратные скобочки обозначают коллекцию, то есть массив или последовательность вот здесь уже вот собственно сами элементы и здесь тоже же самое вот квадратные скобочки и разворачиваются объект это все можно сворачивать кстати удобно стран а раньше, раньше. что не выходит так ладно надо проверять Ну хорошо, все, тогда сейчас вот, как раз отвесил. Да. Кладку посмотрим. Так, вот, что да. у нас тут происходит. Ничего не сломалось. Вот теперь мы, чтобы совсем удостовериться, что это то же самое, вот, здесь еще в самом браузере есть тоже целая лаборатория по разработке. Вот, И здесь можно найти этот же самый фрагмент исходного кода, увидеть, что здесь действительно объект что самое интересное, здесь можно еще поставить точку, где попросить его остановиться вот. и вот он остановился здесь и он как раз показывает, что вот у нас есть объект chain copy, у него есть соответственно все элементы, то есть копия успешно сделалась вот. и она дальше передается куда нужно и оно, в общем-то, визуализируется. Ну да, я думаю, на этом пока все. Потому что... Ага, ну, состоя... хорошо. Ну там все таки какой-то шипень, может, тебе микрофон все-таки тоже подбарахливает. Вот, наверное, сейчас лучше Вот даже. сейчас лучше, ага, сейчас хорошо. Ну да, все отлично. А ты вот это с Гараном система не сталкивался? С Николай Гаран. Николай Гаранов, вот он тоже свою систему лептонный парус, то есть учетный контрольный развивал. Но дело в том, что он не профессиональный программист. У него как бы система сделана, но не очень хорошая. Ну, э -э я его первый раз слышу, но если можно его пригласить как-нибудь в Skype, то я с радостью бы с ним пообсуждал. Ну, хотя бы, бы послушал, что он а, делал. Вот. И если у нас получится это как-то взаимосовместить, может быть, мы что-то вместе начнем делать. Ну да, хорошо бы было. -то. Вот. Ну тогда давай где-то договоримся, может быть. Завтра я работаю на сутки. Uh -huh. Где-нибудь в пятницу, там, может быть, где-то. Или в субботу, там как удобно. Хорошо, в любое время, А, да, где-то хотят-то на часочек опять так выйдем. Но ну, я с ним попробую переговорить, может быть, там тоже свою систему. -то. Вот. То есть у него система неплохая, но ему нужно как бы, вот, как бы программирование, вот, усве... доработать ее. То есть он как бы сам мучился, мучился, но он работал в этом. Как же называется, -то? забыл у меня сейчас не бейся, а как еще, еще? какие программы -то есть? Популярные-то. Там что-то плюс было, какой-то. Не помню, название у него. По созданию кодов. Не, не Борланд, этот А вот Бор, Борлан, да. Борланд Плюс. Ну вот, понятно. В этой работе. Достаточно старенькая штука. но он работал уже лет, наверное шесть или семь назад создал пер первый вариант еще на старых компьютерах потом ему пришлось ее переделать под но ну, ну, когда windows уже пошли вот это вот, там 98 и 90 а он по 93 еще делал тогда. ну в принципе для него особо то ничего не поменялось потому что JavaScript очень похож на C++ в У -у -у. том плане что здесь тоже есть объекты здесь ничего указать или нет, но зато не нужно заботиться об управлении памяти, то есть, как бы, здесь ответственность с разработчика сняли, то есть по сути стало проще. но у нее там как, на какой системе у него, то есть там система взаимоучета, вот допустим команда работает по какому-то продукту и там учитывать склад каждого в общее дело, а потом когда уже на выходе, вот как ты говоришь, уже продукт произвели и его выводят ну, на продажу уже обменялись, то каждый человек уже получает согласно вот вкладу или затрате там, и инвестирование в этот общий проект. То есть, как бы вот такая вот система заранее. Ну, это надо уже там, как у нее целая философия этой системы, то есть как раз упоминаю. Чем больше человек вкладывает в систему, тем больше система возвращает ему или продуктом, или чем-то другим. Вот такая идея у него uh -huh. Чтобы заинтересовать людей. Как бы работать на общее дело, чтобы это не просто так вот проходило, а, ну как социалистический принцип. Чем больше ты даешь, он там принцип дерева положил туда. Чем больше какая-то веточка дает дереву, тем больше дерево соку дает этой веточке, значит, она плодоносит и приносит. А та, которая ничего не дает, та засыхает и, ну как, паразитирует и все, и дерево перестает, то есть, набирать И Вот он в эту программу свою в такую систему пытался заложить сказать глубокий философский смысл Ну это очень интересно и если он грубо говоря идею не бросил можно попробовать ее освежить и Нет мы наоборот вот хотим с ним вот сейчас вот я попозже наоборот ее как бы вот как бы рассвежить и распространить ее Вот я кстати я, я, я, я, несколько... я кстати ссылку скину вот она открывается сейчас да открылось реализовать и редактировать через это да да да да вот э, вот этот вот как раз э, проект который позволяет управлять непосредственно задачами вот я сейчас там для, для этого практика для, для эксперимента одну завел вот я сейчас я даже нажму начать там что-нибудь поменялось нет Сейчас, обожди минутку. Сейчас занят. Алло. Алло. Ага. Вот сейчас что-нибудь обновилось на странице? Нет, здесь как вот было, они пустые почему-то, серенькие у меня. А, ну, там одна задача всего. Ну там что-то ND А если обновить страницу? Так, подожди, сейчас попробую F5, да? да. У нас. Сейчас она обновится Вроде ничего не изменилось не, замеч... не заметил, что что-то изменилось А что тут должно? Вот реализовать, редактировать через Одно окно А первое окно там что-то NF0, да? Это я смотрю ну, ну, да, вот я сейчас просто сделал, чтобы была задача в качестве просто новой идеи, да, и я ее переместил в процессе, то есть она теперь в разработке.